Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Рыбы на июль 2021 года. Сразу хочу сказать, что июль — это очень хороший месяц. Во-первых, затмения уже остались позади, поэтому с эмоциональной точки зрения будет намного проще. К тому же планета коммуникации, Меркурий, движется в этом месяце вперед, набирает скорость, и это будет давать возможность более эффективно коммуницировать, это усилит взаимопонимание между людьми. А также это будет хорошее время для обучения и начала новых проектов. К тому же этот месяц принесет для вас перемены, так как один из управителей вашего знака Юпитер в конце месяца переходит в Водолей, ваш 12-й дом до конца года. И обычно это говорит о процессе внутренней перестройки, когда вы, например, перестаете бояться то, чего раньше боялись, когда вы начинаете лучше понимать свои потребности, желания и не боитесь об этом заявлять. Плюс это хорошее время для подготовки к чему-то важному, что должно произойти в вашей жизни. Это период, когда вы выстраиваете что-то новое в своей жизни, и эта работа начинается изнутри. И изюминкой этого месяца является соединение Венеры и Марса. Это аспект страсти, это аспект сильного увлечения. И это соединение будет в вашем шестом секторе, Работы, здоровья, рутины. Поэтому вы можете быть увлечены каким-то довольно-таки рутинным процессом. Это может быть большое желание какой-то проект сделать, что-то создать. И когда соединяется Венера и Марс, то находится время и для творчества, и для такой смелой работы — к тому же не исключено, что может возникнуть у некоторых из вас служебный роман, либо отношения так или иначе завяжутся на работе. И в целом общее дело может возродить любые отношения в этом месяце, поэтому работа будет для вас важной составляющей жизни, она поможет вам многие вот темы пересмотреть. С 1 по 5 число. Марс будет в аспекте к Урану и Сатурну, поэтому этот период будет требовать от всех нас активности. Это время последовательных действий, это период, когда нужно планировать, действовать по плану, несмотря на обстоятельства, которые могут порой выбивать из колеи. Поэтому важно в этот период не сдаваться и не сворачивать с выбранного курса. 5 числа Солнце будет делать секстиль Курану это хороший день для недалеких поездок, важно отвлечься, развлечься, с кем-то интересным побеседовать, что-то интересное почитать, изучить. Это спектр разнообразия, поэтому день подходит для любого вида деятельности, который поможет вам переключиться, который поможет вам перезагрузиться, поэтому вы уже сами выбираете, что вам больше по душе, либо это встреча со знакомыми, либо это э, чтение, или это м, поездка куда-то за город. 6 -го числа Меркурий будет делать квадратуру к вашему правителю Нептуну, и этот день может принести недоразумение с кем-то из членов вашей семьи, но в целом э, это аспект, когда... Важно, чтобы было обсуждение. Какие-то вот моменты, которые были недосказаны в этот период, могут выходить на поверхность. 7-8 числа Венера будет в аспекте к Сатурну и Урану. Это на первый план выдвинет тему отношений и финансов, но также затронут ваш сектор работы. Поэтому тема заработка может быть для вас очень актуальной и это может говорить о новых задачах, которые принесут вам прибыль. Но к тому же в этот период важно находить общий язык с теми людьми, с кем вы вместе работаете. 10 числа будет Новолуние в знаке Рак в вашем пятом доме. Новолуние — это всегда начало чего-то нового. И знак рак ⁇ это очень эмоциональный знак, он находится под управлением Луны, поэтому новолуние в этом знаке усиливает нашу эмоциональность в несколько раз. И это даст вам определенный вот тип восприятия любых новостей и событий в этот период. Вы будете склонны это все пропускать через себя больше, чем обычно. И особенно вот, чувствительны вы будете к теме детей и того, что происходит в их жизни. Новолуние говорит о том, что в жизни ваших детей может начаться новый этап, и вы будете очень эмоционально это воспринимать. К тому же, это новолуние может давать вам желание начать что-то новое, что-то свое, создать что-то, и это напрямую будет влиять на ваши чувство комфорта и безопасности. Поэтому если у вас есть желание иметь, например, хобби, которое поможет вам уединиться, то обязательно сделайте это. С 11 по 28 число планета коммуникации Меркурий будет находиться в знаке Рак в вашем пятом секторе. Поэтому в этот период времени благоприятно знакомиться, заводить новые... Отношения, контакты, больше общаться с вашими детьми, проводить время в такой приятной обстановке. И в этот период вам может быть интересно изучать что-то в качестве развлечения. Вообще вот информация будет восприниматься налегке, с удовольствием. Как и в принципе тема общения. И Меркурий будет находиться в эмоциональном знаке Рак, поэтому э, чем больше эмоций вызывает человек, тем более интересным будет общение с ним. 12 числа Меркурий будет в хорошем аспекте к Юпитеру, и это замечательный день для отдыха, расслабления э, и в э, Очевидно, что аспект пятому дому может дать также важный момент, опять-таки касающийся детей и, например, их образования, либо их продвижения по карьерной лестнице. 13 числа будет точный аспект между Венерой и Марсом, и это может дать прям кульминацию событий на работе. И эти события, очевидно, будут еще проявляться с начала месяца, но не настолько ярко, поэтому обращайте внимание на те предложения, те возможности, которые будут вблизи 13 числа. Не упускайте их. 15 числа Солнце будет делать тринг Нептуну вашему правителю. И это очень хороший день в эмоциональном плане. Он подходит для отдыха, расслабления для Ненавязчивой работы. В целом, вот весь месяц подразумевает, что вы работаете, но делаете то, что вам в удовольствии, либо есть вот какой-то фактор, который вас поддерживает и дает возможность воспринимать все налегке. 17 числа Солнце будет делать оппозицию к Плутону. Этот день может быть непростым в эмоциональном плане, но, скорее всего, выйдут на поверхности те ситуации, которые требуют пересмотра с вашей стороны. 18 числа Лилит переходит в знак Близнецы на долгие 9 месяцев. И Лилит — это не планета, это фиктивная точка. Она позволяет нам увидеть теневую сторону нашей эмоциональности и все ваши страхи. Сомнения в себе, в других могут в этот период быть более заметными. И это будет происходить в контексте темы недвижимости и отношений в семье. Поэтому вы будете склонны преувеличивать, возможно, какие-то проблемы, либо переживать, если планируется что-то новое, какие-то изменения в вашей жизни, например, переезд. Поэтому важно в этот период не принимать спонтанно решения вот такие кардинальные. Чем больше у вас будет времени на подготовку, тем лучше вы сможете проанализировать, что с вами происходит. Важно понимать, что любое решение взвешенное. И вы не сиюминутно как-то придумали сделать именно вот так, а все таки вынашивали, такой вывод очень долго, и потом не передумаете. Вот это очень важно под воздействием лилит, не наломать дров. Хотя она часто дает нам возможность очень ярко увидеть какие-то проблемы, на которые стоит действительно обратить внимание. 20 числа Меркурий будет в аспекте к Урану. Это очень хороший день для коммуникации, для того, чтобы куда-то съездить, с кем-то интересным встретиться. Это, в принципе, аспект неожиданных знакомств и каких-то спонтанных встреч. 22 числа Солнце переходит в Лев на месяц, и Венера переходит в Деву по 16 августа. В один день сразу две планеты меняют знак. Это говорит о том, что день довольно нестабильный в эмоциональном плане и поэтому не стоит важные дела планировать на этот день что касается Венеры то она переходит в ваш сектор партнерства и взаимодействия с людьми и она будет создавать возможность договариваться даже в сложных ситуациях Венера в седьмом выручает она помогает прийти к общему знаменателю договориться поэтому главное не закрываться от этого общения, а все-таки выстраивать диалог. 24 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем 12 доме. Полная Луна — это всегда событие эмоциональное, и это событие кульминирующее, событие, которое является следствием целой череды других наших решений. И так как полнолуние происходит в вашем 12-м доме, то можно сказать, что конец месяца это будет для вас время открытий. Часто по такому полнолунию проявляется то, что было ранее скрыто от наших глаз, либо то, что мы пытались всячески скрыть. И если в вашей жизни есть такие темы, то, скорее всего, по данному полнолунию это все станет очевидным. И вам придется в чем-то признаться, либо вы. Вам придется увидеть какую-то истину, которую вы раньше не хотели замечать. Но в целом это полнолуние дает вам возможность переступить через какой-то свой страх и э, освободиться от этого. Поэтому события этого полнолуния позволяют вам сделать шаг вперед. К тому же в день полнолуния Меркурий будет в аспекте к вашему правителю Нептуну, поэтому э, тема общения и может быть даже какой-то разговор по душам очень важен. Тема общения будет также ключевой по данному полнолунию. Возможно, оно подведет вас к какому-то диалогу, либо важному разговору. 29 числа Марс переходит в Деву и будет находиться в этом знаке по 15 сентября в вашем седьмом доме. А Марс, в отличие от Венеры, это планета, которая не лавирует, а действует прямо, поэтому... Марс внесет прямоту в ваши отношения с людьми это хорошее время для работы в паре и именно работа будет объединять вас с другими людьми и давать вам возможности для новых знакомств. но в то же время марс это планета конфликтов. поэтому если есть напряжение в отношениях с каким-то человеком, то взаимодействие с ним, в этот период может привести к еще большему накалу страстей и конфликту. Учитывайте этот момент, когда будете планировать свою активность и свое общение в августе месяца, а также в первой половине сентября. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!